Кармы вековой покров канет без прозвания вне существования. И уже другой монах будет суть искать стихах, что в страдании день за днем, как пришли, так и уйдем.